Она сейчас получит. Это, это не визуал, не визуал. Сейчас она получит. Да, я снимаю. <ыме> <свёк> Блин, а я снял этот момент или не снял? Не знаю даже.